Итак, как я сказал, я обнаружил ошибку при сравнении результатов нашего решения и решения данного у Яблонского. То есть, вот здесь все правильно. Это значение А у нас 32, как и у Яблонского. х АУ у нас вычислено правильно. Но здесь у нас различаются значения. У Яблонского тангенциальное ускорение равно 31%. Соответственно, нормальное равно 7, восемь примерно. 7, восемь. То есть ошибка где-то у нас закралась. Давайте посмотрим на решение поближе, К чему бы это у нас такая штука получилась. Неприятная. А плюс а делить на. В. Это у нас все правильно. Все правильно. Давайте подставлять здесь. 0 на 4. 0, 4, 32, 32Т. Все правильно. Все правильно. 1024Т. Здесь у нас что будет? В. В принципе, В. 16 плюс 1024Т. Это что у нас? ВХ плюс ВУ. 16 плюс... 32 t в квадрате. Хорошо, допустим. То есть 1024 t делить на 16 на 1024 t Ну хорошо. Здесь у нас что будет? Т, Вот ошибка. Вот ошибка найдена. Ну, жаль, конечно. Но. Что ошиблись на таком пустяке, но ну, и так всегда бывает. Вот у нас Т-квадрат. Соответственно, здесь у нас будет 1 четвертая. Соответственно, здесь у нас будет 512 пополам, 256. 256 плюс 16. Это будет 272. Соответственно, здесь будет у нас 272... Уровень квадратный 16 492 16 492 а если мы разделим 512 на 16 разделим на 16 Напитая 4,9, 2, мы получим 31, 0,45. 31 и 0,45. 31, 31, 0,45. Хорошо. Соответственно, здесь, если мы проведем все эти вычисления, 31, 0, 45 И так далее. Я думаю, мы здесь выйдем на нужный нам результат 78 да ну, давайте доведем их до конца итак 31045 в квадрате 31 045 возводим в квадрат это будет 963 792 963 963, 792. Теперь 963, 1024. Отнимаем 963, 792. Это равняется 60, 208. 60, 208. Ну а корень отсюда очень близок к нашему значению. 6208, корень квадратный. 7,759. То есть 7,759 сантиметров секунду в квадрате. Ну как раз 7,8 примерно. Ну что ж, осталось найти только последнюю искамую величину. Это радиус. Кривизны траектории. Радиус кривизной траектории в данном случае будет у нас равен давайте мы видим вот этот цвет. Радиус кривизны траектории напомню формулу. Он равен v квадрат делить на нормальное ускорение. То есть v квадрат делить на n. Я это буду сразу искать для момента времени t1. То есть радиус Кривизной траектории в момент Т1. Соответственно, квадрат скорости у нас... Чему он там был равен? v квадрат... А вот он у нас 272. Равен 272. Делить на 7,759. Это приблизительно... 272 делить на 7, 759 равняется 35,056 35 0,56 35, сантиметров Итак наше решение теперь закончено. Мы определили все искомые, все требуемые величины. То есть мы определили уравнение траектории в явном виде. Вот оно. Мы определили положение точки через ее координаты в нужный для нас момент времени. Вот оно. Мы определили уравнение скорости в общем виде, вот оно, ну и соответственно модуль уравнения скорости в интересующий нас момент времени, вот он, то же самое мы сделали для вектора ускорения, вот в общем виде, и вот в интересующий нас момент времени его модуль. Кроме того, мы нашли нормальное и тангенциальное ускорение. Вот мы нашли формулу для тангенциального ускорения в любой момент времени. Ну и, соответственно, в вот интересующий нас момент времени, напомню, вот это значение. То же самое для нормального ускорения. Мы, правда, в общем виде его не нашли. Мы сразу нашли только модуль нормального ускорения, интересующий нас момент времени, и радиус кривизны траектории. Вот этот ход решения достаточно простой, достаточно традиционный и, как говорится, в примечании к задачам, вот обратите внимание, все совпадает. Вот. Координаты начнем с X. Скорости, проекции скорости X на оси y, X и Y. Проекции скорости на оси X и Y. Проекции ускорения на оси X и Y. Модули. Скорости и ускорения. И вот определение радиуса кривизны. Вот эти значения в точности совпадающие с нашими. И вот здесь дополнение. Прочтите. Данное задание может быть использовано не только для плоской траектории, как в нашем случае. Но и для передвижения точки по пространственной траектории. В этом случае добавляется просто к этим двум уравнениям, которые у нас были параметрической форме, заданной, напомню, плоская кривая была задана в параметрической форме вот этими двумя уравнениями. Вот они. Раз. И два. При движении по пространственной траектории добавилось бы сюда еще третье уравнение. Z равное Z от T, если речь идет о параметрической форме. И, соответственно, чтобы определить тогда уравнение траектории, мы бы могли Представить его, мы бы могли его строить, например, сразу. Кстати говоря, повторюсь, вот это уже и есть уравнение траектории, только в параметрической форме. То есть мы бы могли, например, его строить по вот такому алгоритму, как и любую функцию в параметрической форме. То есть задать несколько значений произвольных параметров, но в данном случае по смыслу 0, 1, 2, 3 секунды. Вычислить по этим формулам x, соответственно, x, y и z. И на нашей системе координат, связанной с нашей системой отчета, это будет что у нас? x, x извиняюсь y и z. Мы бы могли вот строить точки 1, 2, 3 и связывать их например, отрезками прямоугольными или искривляя слегка. Ну что ж, на этом решение задачи К1 закончено. Всего доброго. Пишите, если есть какие-либо вопросы или замечания в комментариях. Я постараюсь на них ответить.